Я не верю в существование паранормального, но так как много людей верят в мистику, я провожу подобные эксперименты в самых призрачных местах мира, чтобы доказать им обратное. Все, что вы увидите, является реальным экспериментом. Блять! <сёк> <сёк> Только что вы слышали мои крики со съемок, а теперь просто представьте, что мне пришлось пережить. В этом видео я отправился в заброшенную больницу, и то, что я там снял, вы обязаны увидеть. Но перед началом видео я хотел бы вас попросить поставить лайк, оставить комментарий и сделать репост этого видео. Потому что над этим видосом я работал очень долго. И очень много сил на него потратил. И я хотел бы, чтобы этот видос набрал достаточно много просмотров. Надеюсь на ваше понимание. Ну... Приятного просмотра! Ой, блядь. Чего, блядь? Чего? только дверь не открывается, блядь, что за хуйня? Ч ⁇ блядь? Блядь. Ч ⁇ нахуй? Окей. Okay. Тут кто-нибудь есть? Люди? Звери? Животные, птички, нет, туда я не пойду в пизду, чё, блядь, где дверь открылась, не понял, чё, чё, чё блядь, пизду нахуй отсюда, блядь, Хуль тут свет моргает, не понимаю, блядь. Что это за телепередача? Какие-то кровяки, мясяки, убиваки. Ну так, дверь, дверь, кровь, кровь, еще кровь. Дверь, кто-то разъебал. Чё блять? Тут кто-нибудь есть? Ну нахуй. Блять, где? Где-то звук, блять. Где? Блять, что тут происходит, нахуй, в пизду, в пизду, в пизду. Блять, что это? Что это за радио, блять, какого... Ебнуть, Тут кто-нибудь есть? Шо я нажал. А. Тут кто-нибудь есть? Что за звуки, блять. Ты знаешь что? Ч ⁇ А! это был только что не понимаю а? ой блять да сука блять а Чё, блять ты ебанута иди сюда нахуй где блять кто-то он бежал то блять ты где блять вернись в каноху мальчик Блять, этот коридор блять Ну, становись нахуй! Полиция, ебать! Да куда он убежал-то, блядь? Сука, опять пропал. Так, стоп, блядь. А! -а, -а! Блядь. Ура, ура, Сука, кто-то спонит эту хуйню, тут, блядь. Где? Где? Блядь, да ну нахуй, блядь. В пизду. В пизду, в пизду, в пизду. БЛЯДЬ БЛЯДЬ БЛЯДЬ Ты шо, ебанутый, блядь? Где ты, нахуй? Сука, блядь. Под дверью мне стрел стоит, блядь! В смысле, блять. Блять, все выхожу отсюда нахуй. Блять, откройте дверь нахуй, Аллах, открой дверь, пожалуйста, Абдул Далила. Пошебать, суевер, боже. Дверь закрой нахуй на всякий Блять Пизду нахуй, до свидания блять. О, тут нужно пин-код водить какой-то. А, нет, так открывается. У-у-у-у! <свистит> <свистит> Монки! БЛЯТЬ! НЕТ! Так, так ладно, всё, ещё выход, срочно, срочно, срочно, срочно ещё выход, выход, выход <свистит> блять. Это какой-то мемный заповедник, блять! Так-так-так, вот и выход, всё, блять, пизду отсюда, нахуй. Больше сюда не вернусь никогда. БЛЯТЬ! БЛЯТЬ! чё Аааа Пидор грязный, блядь, думаешь меня так легко пугать, да, нахуй? Хоть я. Ой, блядь, не не не не я пошутил? Не-не-не, пошутил, сука, потому что меня напугал, да, напугал, ты не входя, не Давай, блять, выходи Блять, что я тут. Как отсюда вылезти то блядь. Нахуй я сюда сейчас запрыгнул, блядь. Дебил. Сука, все длички, бн, пошли его нахуй. А -а -а! Ты Ты дурок! Ебанут, блядь, блядь! Бля, хулин тут бегает. Мужик! Может... Что это? Что это было? Так кто такой, блядь? Блядь! Пиздать, я сучара, блядь. Блять, я убласался, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, Вернись! пам пам пам пам парам парам парам парам парам парам парам парам парам парам парам парам Это лох, вируба, это вируба, вируба, вируба, это вируба, вируба, вируба, вируба, вируба, вируба, это бумага, вируба, вируба, вируба, вируба, вируба, вируба, а. Я молодый долбоб. Yeah. Я серка, будто толпы детских яиц, я. Yeah. Радости на яйцах. Кто это? Это А4? Если тут кто-то есть, самое время появиться. Пусть Нет, ты не бы оставался. Хуйня! Хуйня! Где, блядь? Где? I Что это было? Чё? Ты как ты, проходишь! Здесь двое! Нет! Пожалуйста. Спасибо за просмотр. Надеюсь, я смог поднять тебе настроение. И если это так, тогда, пожалуйста, не пожалей лайка с комментарием. Это очень помогает распространению моих видосов, и таким образом вы поднимаете мне настроение. Если здесь будет около тысячи лайков, тогда я сделаю продолжение подобной рубрики, почему бы нет, если вам понравилось. А... Ну а я пошел монтировать для вас новый видос, который вы уже совсем скоро ждите. Так что всем удачи, всем пока. С вами была соленая сосиска. А... Не знаю, как это будет на английском, но всем удачи, всем пока, всех люблю, чмоки-чмоки. <клёх> Они летать убить еще, блять, чего нахуй? А как они летают-то, блять? <шит> это лада. А это лада. Влад, это бумага, а бумага. Это бумага, бля. Эээ, это лада. А это лада. Влад это бумага, а бумага. Это бумага. Hello kids. Hello kids. Я молодый. <связывая> Конец видос хуль ты смотришь до конца, ты что дурачок, блять.